Сейчас очень модная тема про любовь к себе. Одни говорят, что себя любят, другие говорят, что не любят, третьи спрашивают, а что такое любовь к себе, а четвертые вообще уверены, что это эгоизм и себя любить нельзя. В общем-то, все как всегда запутано, и каждый для себя, как обычно, отвечает на все эти вопросы. Так вот, дело не в том, чтобы себя любить, не любить, а видео, собственно говоря, о том, к чему приводит нелюбовь к себе. И, знаете, не устаю повторять о том, что э, любовь – это все таки чувство. И когда я слышу фразы «я люблю себя», «я себе позволила это», «позволил то» и так далее, мне помог один психолог, который сказал, что это баловство. То есть, когда маленького ребенка балуют, ему тоже покупают разные игрушки, разные сладости и тому подобные вещи. Однако многие считают, что это уровень любви к себе. И э, показателем любви к себе является то, что система «Я-мир», о которой я много раз говорила, работает прекрасно. То есть, если я люблю себя, и я в мир даю эту, информацию, то мир любит меня, и мне, собственно, все об этом говорят в разных вариациях. То есть никто мне в любви может не признаваться, но, в общем-то, отношение ко мне э, как к хорошему человеку, как к человеку, которого уважают и так далее, подобные вещи. Вот. Так вот, видео все-таки про то, когда этого нет, почему это важно и что происходит, когда человек не любит себя. Тогда у него нет контакта с собой, то есть он не знает, как жить, что делать, что нужно. И если мы сейчас посмотрим интернет, то видим последствия. Такой человек ищет так называемого взрослого, и пускай вас это не смущает, потому что человек, который недолюбленный, неудовлетворенный собой, как правило показывает детское поведение, инфантильное поведение. при всем при этом он может прекрасно зарабатывать или прекрасно иметь карьеру, но тем не менее его инфантильность может проявляться в некоторых вещах. Так вот этот маленький человек ищет взрослого, Зачем ему взрослый в 40 то лет? А для того, чтобы сказать, что нужно делать, как нужно жить, какие правила сегодня и что мы как делаем. Иногда такие дети собираются в семью. И тогда у них получаются интересные отношения. Они каждый день выбирают, кого сегодня слушаем, а кого сегодня бьем. То есть кто виноватый, а кто правый. Иногда в течение дня эти роли сильно меняются. Но тем не менее, почему-то в данных отношениях, если один лучше, то второй обязательно хуже. Возможно, так работает как раз-таки система. Если один сверху, то второй будет снизу и так далее вот у них такой тьми толкай. При всем при этом у таких людей большая дыра внутри, которую они часто называют пустотой. Откуда берется пустота? Чужие правила. К нам не приживаются, потому что они чужие. Я встречала людей, которые говорили простую вещь. Я заработал денег, я купил какую-то машину, я купил квартиру, а у меня нету счастья, я не чувствую себя счастливым. Мне же все сказали с телевизора, что когда у меня часы роликс, я должен быть счастлив. Нет у меня этого счастья. Правильно? Чужие желания, желания бизнесменов к нам очень часто не имеют никакого отношения. Итак, чужие правила к нам не прижились, чужие желания, это как на работе, когда мы исполняем желания начальника, в лучшем случае мы рады тому, что на нас не накричали и нас не наказали, а еще и дали зарплату. А вот свои желания мы не знаем. Они какие-то мелкие, они какие-то нам не нравятся. Ну, что это за ерундовое желание покушать мороженое? Ну, что это за ерундовое желание прыгнуть с парашюта? Ну, ну вообще, как взрослые люди разве думают о таком? Конечно, да, потому что в любом взрослом есть ребенок, в любом взрослом есть и взрослый. И любой взрослый может позволить себе реально любое поведение. Когда у человека возникает пустота, естественно, она начинает над ним давлеть. Это неприятное ни чувство, ни ощущение пустоты. Свято место пусто не бывает, да, мы же помним эту поговорку, и человек старается заполнить эту пустоту. Заполнить пустоту можно чем угодно в понимании. Пустого человека. То есть это максимальное количество развлечений, это какие-то путешествия, это какие-то смены работ, смены семей, смена стран, смена места жительства, место деятельности, этих религий, что только человек не меняет. То есть он себя развлекает таким образом. Не так много, мало людей заполняет эту пустоту различными зависимостями. И если вы заметили, последнее время тенденция к зависимостям растет. Однако есть люди, и на самом деле их не так мало, как говаривают в учебниках 60-х годов, потому что... До сих пор цитируются именно эти книги, которые были написаны в прошлом веке, практически в середине прошлого века, когда говорилось о 5-10% людей, которые занимаются саморазвитием. Можете порадоваться, сейчас таких людей почти 35-40%. Но, слава богу, за 50-60 лет уже это дало свои результаты, люди действительно занимаются этими вещами. Так вот, пустоту можно заполнить собой можно вообще не выходить в пустоту. То есть человек, который интересный, наполненный, не испытывает ощущения пустоты, не испытывает ощущения скуки, не испытывает ощущения ненужности. По одной простой причине. У него есть контакт с самим собой. Знаете, как говорят, хорошему человеку не бывает скучно. И, скорее всего, эпитет хороший не очень уместен в данном случае. Но когда у человека есть контакт с собой, он сам с собой может договориться, может, если есть необходимость о чем-то подумать, когда он остается наедине с собой, ему просто не страшно. Потому что даже в Библии написано, когда человек осознал, что я есть, и я понял, что вокруг никого нет, и тогда наступил великий страх снова я не цитирую под полностью но смысл понятен это у нас врожденное качество поиск сообщества поиск общества люди по-разному объясняют эту ситуацию однако уединение это ресурсивное состояние для очень многих людей но не так мало людей, для которых то же самое уединение, это будет стимулом для развлечений, увлечений, зависимости и так далее. Им кажется, что они никому не нужны. На самом деле человек не нужен одному-единственному человеку, себе самому. Когда человек любит себя, когда он становится интересен себе, когда он понимает свою ценность для себя и для людей. Потому что, как бы мы себя ни уговаривали о том, что мы просто одеваемся для себя, нам приятно, когда есть другие люди вокруг, мы одеваемся в соответствии с модой, мы покупаем какие-то новые вещи, которые нас радуют, и мы как-то выглядим так, чтобы понравиться другим людям. Это законы нашего социума, нашей жизни. Просто так одеты бомжи. Они одеты абы во что и абы как. И если сравнивать себя с ними, я думаю, все таки есть ответ на вопрос, просто так ли мы одеваемся. Я вообще не совсем понимаю фразу «просто так». Скорее всего, ее употребляют, когда не хотят делиться информацией, а не более того. Так вот, человек, который развивается и который интересен себе, ему всегда нужно делиться. Ах, да, человек делится всегда, но он делится тем, что у него есть. Злой человек делится злом, добрый добром, умным умом, сообразительной, логикой и так далее подобные вещи. Каждый делится тем, что у него есть. А, нравится нам это или не нравится. И если вы заметили, когда человек чем-то делится какой-то эмоцией, какими-то событиями, становится и ему легче пережить неприятность, либо, наоборот, успокоиться от великой радости. И в то же время по чуть-чуть эмоция пошла по обществу. Возможно, это тоже какой-то пример. Возможно, кто-то просто послушал, а потом где-то применил, а может быть и нет. Все, что мы делаем, на самом деле мы делаем для себя. Очень часто слышу про делание для других. Я думаю, это будет отдельное видео на эту тему. Итак, если вы не любите себя, наступает пустота. Эту пустоту человеку очень хочется чем-то заполнить. А если вы любите себя, вы... Становитесь наполненным, становитесь ценным. И именно за это вас уважают и любят люди. Вы понимаете, как делиться этой ценностью. Пустотой вы тоже делитесь, однако ее никто у вас не берет и никто у вас ее не заполняет. И знаете, во Вселенной есть закон: чем больше ты чего-то даешь, тем больше у тебя это появляется. Так что, когда вы даете пустоту, Пустоты становится все больше и больше, даже если вам об этом говорят другие люди. Саморазвитие – это не такая уж долгая вещь. Я часто спрашиваю людей, а сколько вы жить собираетесь? Когда речь идет о месяцах, когда речь идет о одном-двух годах самостоятельной работы, вы действительно думаете, что 60, 70, 90 лет жизни и несколько месяцев или лет – это соразмерные вещи? М -м -м возможно, это того стоит, и нужно все таки заниматься с собой, узнавать себя. Если я не вожу машину, это совсем не значит, что «Мерседес» – плохая машина. Если вы не знаете, как жить – это не значит, что у вас плохая жизнь. Узнайте свою ценность, свои достоинства, они есть у всех, и живите счастливой жизнью.